Добрый день, я очень рада приветствовать вас на нашем первом уроке И начнем мы с разговора о живописи шерстью Давайте окунемся в мир творчества Ярких шерстяных красок и узнаем все секреты этой техники Перед вами небольшой анонс нашего урока Мы узнаем, что же такое живопись шерстью, как определение Поговорим немножечко о истории этой техники Как она возникла и когда Коснемся уникальности Какие есть преимущества при работе с шерстью и при работе именно в этой технике. И, конечно же, обсудим те материалы и инструменты, которые понадобятся вам для дальнейшей работы и участия в мастер-классах. Шерстяная живопись, теплая живопись или шерстяная акварель, как ее еще называют. Это вид творчества, которое очень часто путают с валянием, но на самом деле к валянию отношения, конечно, прямого это не имеет, так как никаких механических воздействий не происходит. Все вы знаете, что в мокром валянии у нас используется вода, мыло, да, какой-то мыльный раствор. Мы а, применяем физическую силу, а, используем пурчатую пленку и так далее. А в сухом валянии у нас в ход идут иглы. Да, губка и так далее То есть тоже есть физическое механическое воздействие А в живописи шерсти этого нет То есть вы как бы медитируя Выкладываете на а, подложку картину а, Различными методами и приемами И в дальнейшем свое произведение накрываете стеклом На подложку тканную выкладываются слоя за слоем а, Различными методами и приемами шерстяные маски Как в акварели, да и в дальнейшем, когда картина уже у нас закончена, имеет хороший красивый вид, мы прикрываем ее стеклом. Без стекла картина держаться не будет и развалится. Ну, надеюсь, что каждый из вас знаком с валянием. Если нет, то как раз коснемся сейчас немножко и этого вида рукоделия. Валяние считается самой древней техникой изготовления текстиля на земле. Археологи говорят нам о том, что валяние возникло еще 8 тысяч лет назад, то есть достаточно давно, и те, кто занимается этим видом рукоделия, наверняка слышали красивую легенду, связанную она с Новым Ковчегом. Якобы овцы и другие парнокопытные там топтали долгое время шерсть, которая падала с них, ну, совет в частности. И таким образом появился первый валенный ковер, так как механическое воздействие было при помощи копыт долгое время, а повышенная влажность тоже была, и вот таким вот образом появился первый вальный ковер именно там. Если вы посмотрите под микроскопом, да, шерстинки наши, то увидите, что они напоминают пальмовую ветвь, то есть... Такие у них есть зазубринки, как замочки. И эти замочки а, скрепляются между собой в тот момент, когда вы прибегаете к какому-то механическому воздействию, трению. Да? Таким образом и происходит сам процесс валяния. Шерсть, кстати, единственное волокно, которое можно свалять. Техника живопись с шерстью появилась в Германии в 20 веке. Ну, во всяком случае, так говорят источники. И основоположником ее считается Рудольф Штайнер. Дело в том, что Рудольф известен вольдерской педагогикой развития детей. Есть даже такая школа, где применяется это развитие. И есть не один такой интересный предмет, когда детям дают полную свободу творчества, то есть дают что-то, какие-то предметы, и детки сами решают, что с ними делать и как применять. И один из таких экспериментов провели, как раз дали детям в руки шерсть, и некоторые из них начали ей рисовать. Вот якобы таким способом у возникла техника. На сегодняшний день техника очень популярна и востребована. Мастеров, занимающихся этим видом рукоделия, еще не настолько много, но с каждым годом становится все больше. Кстати, городом с наибольшим количеством мастеров этого вида рукоделия считается Санкт-Петербург. Именно отсюда чаще всего привозят этот вид рукоделия в другие города, участвуя в реальных мастер-классах, обучаясь и уже строя свой бизнес в своем городе. Жестяная акварель очень востребована среди всех творческих людей, не все еще знают о ее существовании, но техника набирает популярность и совсем скоро будет наравне с валянием. Если говорить о уникальности, то конечно же самыми большими такими плюсами будет то, что это, в этой технике могут работать даже дети. То есть э, очень часто мама с ребеночком может сделать картину совместно Или целая семья подключиться создать какое-то произведение а Маленькие детки, ну где-то вот начиная с 4 лет, в принципе, уже могут работать с шерстью э, Главное не давать им в руки ножницы и э, стекло, да, то есть составить это для взрослых Шерсть, в принципе, э, сама по себе, она не пачкается, то есть дети у вас останутся чистыми э, Она натуральная то есть никаких вредных компонентов в ней не присутствует. Она очень приятна на ощупь, очень хороша для как раз мелкой моторики, да, рук. То есть деткам очень приятно с ней работать, она на достаточно ярких цветов. Если показать несколько приемов, им это очень интересно, это впечатляет, их захватывает, и они создают очень красивые картины. Конечно же, эта техника развивает фантазию. То есть воображение, можно не просто создавать картинку, срисовывая ее откуда-то или повторяя за мастером, который преподает вам урок Но можно создать и какое-то свое произведение из головы Мало того, живопись шерстью учит нас чувствовать цвет, форму, придавать нам чувство вкуса, помогает успокоиться Конечно же, мы релаксируем, когда работаем с шерстью, особенно это актуально на сегодняшний день, так как у нас очень быстрый ритм жизни, очень много каких-то вредных веществ в атмосфере, очень много мы общаемся в течение дня, получаем много негатива, хочется расслабиться. И когда вы работаете с этим материалом, приходите домой или куда-то на урок, особенно если включаете какую-то приятную музыку, конечно, очень приятно, очень успокаиваешься, релаксируешь, как медитация такая своеобразная, да, а, которая, мало того, по окончанию еще вам поднимает настроение. Но самое-самое основное и главное, это то, что в этой технике могут работать даже люди, не умеющие рисовать, что очень часто как раз является толчком основным к тому, чтобы попробовать заниматься этим направлением творчества. Техника шерстяной живописи не только нова, но и интересна. Нужно приложить немножко усилий для того, чтобы у вас получились какие-то уже такие профессиональные, хорошие, качественные работы. Не с первого раза все получается, но вот можете понаблюдать даже за собой один и тот же мастер-класс, если вы повторите через какой-то промежуток времени, ну, там, через три месяца даже, через год. А обратите внимание на то, что картина у вас получится совершенно иная. Ну и какие же материалы инструменты нам будут необходимы для того, чтобы мы могли работать на мастер-классах и создавать свои произведения. Как ни странно, этот прекрасный творчество требует очень маленьких затрат в плане финансов. Вот все, что вам необходимо для работы, это рамочка обязательно со стеклом. необходимого размеры и формы. Рамы могут быть различных форм: круглые, овальные, квадратной, прямоугольные, треугольные даже бывают то есть какие угодно. Ни в коем случае не используйте дешевые рамки с пластиковым покрытием, потому что пластик не придавит нашу работу в, в самом конце, он будет выгибаться, и работа не будет соответствовать той, которая должна быть по итогу. Конечно, вам понадобится шерсть различных цветов. Чем ярче будет и разнообразнее ваша палитра, тем лучше. Не нужно покупать по килограмму каждого цвета шерсть, достаточно приобрести одного оттенка по 100-200 грамм, а главное, чтобы этих оттенков у вас было как можно больше и разнообразнее. То есть для начала купите просто основные цвета красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, серый. А в дальнейшем уже свою гамму. Расширяйте Шерсть при этом должна быть непреденная То есть это не шерсть, которая в ниточках да, Продается и используется для вязания А это именно непреденная шерсть Она так и называется В любом творческом магазине вас поймут Либо если вы будете заказывать ее через интернет Шерсть должна быть овечья И желательно покупать гребенную ленту Но не обязательно Вы в принципе можете купить и кардачес. Чем отличается кардачес от гребенной ленты Кардачес это как раз вот такая запутанная вата а гребиная лента она а, именно продается в такой ленте длинной, а, почему лучше использовать ее? Потому что из грибиной ленты очень просто сделать а, кардачес, а из кардачеса гребину ленту сделать уже сложнее. А, конечно, используем подложку. Роль подложки может играть любая ткань. А, я советую покупать флизелин либо фланель, но, в принципе, вы можете использовать хлопок. А, что-то еще иное, то есть любой материал, который у вас найдется в доме, главное, чтобы он был тонкий и не был очень скользкий. У нас подложка а, выполняет роль фиксатора, волокна шерсти цепляются а, за нее, а если мы будем использовать какую-то скользкую поверхность, ткань, либо вообще не будем использовать подложку, а, у нас все будет уезжать, вся наша картина будет соскальзывать, слетать. Для работы вам также понадобится ножницы, лучше использовать канцелярские ножницы среднего размера, без каких-то загнутых кончиков, просто вот такие стандартные острые, главное, ножницы. Пинцет, пинцет я им редко сама пользуюсь, но в принципе он необходим для создания каких-то мелких деталек, то есть когда вы работаете с огромным количеством мелких деталей, очень трудно пальцами эти детали перемещать, и в этом вопросе как раз очень помогает пинцет. Вы увидите это в дальнейшем на мастер-классах, например, при создании города. В принципе, можно обойтись и без него. То есть, если вам удобно, вы можете работать просто пальчиками. И иногда ножницы выполняют роль пинцета. И некоторые используют украшения какие-то в своих картинах. Украшения могут быть такие, как блестки, ниточки какие-то, бусинки, пайетки. Единственное замечание, что все это должно быть не очень... Объемная, то есть желательно, чтобы это все было плоское и помещалось под стекло. Вот. Я украшения использую только при работе с детьми. Дети очень любят какие-то украшения, поэтому, естественно, например, если посыпать золотую рыбку а, золотыми блестками, детей это приводит в восторг. Надеюсь, что вы разобрались с основами живописи шерстью. Если возникнут какие-то вопросы, обращайтесь.